Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о самых распространенных, наверное, мифах о тестировании на животных и также поделюсь с вами малоизвестными фактами о тестах на животных. Кто здесь новенький, меня зовут Аннет, и добро пожаловать на мой канал! Если вам нравится видео о косметике, не тестированной на животных, вы хотели бы их больше увидеть, то не забудьте подписаться. А также внизу там есть колокольчик. Не забудьте его нажать, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новое видео, а именно дважды в неделю. И первый миф это то, что косметика, не тестированная на животных, является небезопасной для человека. И это абсолютно неправда, так как сейчас уже существуют более эффективные и более современные способы тестирования косметики, которые не включают в себя тесты на животных. Это могут быть как суперсовременные компьютерно созданные 3D модели и точно так же выращенные в лабораториях клетки и ткани. Кроме того, компании могут использовать в своих продуктах уже известные как безопасные. Классные ингредиенты и здесь также не требуется тестирование на животных. Второй миф – это если на этикетке написано Cruelty Free, то значит этот продукт не тестирован на животных. Здесь в какой-то степени это может быть так, в какой-то степени не совсем. О пяти способах проверить, тестирован продукт на животных или нет, я уже говорила об одном из предыдущих своих видео, я вот здесь вот добавлю ссылку, также ссылка будет в описании, поэтому можете зайти посмотреть. Если на этикетке написано, что продукт не тестирован на животных, это... Не значит, что ингредиенты не были тестированы на животных. То есть, это обозначает только, что конечный, финальный, уже созданный продукт не проходил такого рода тесты. Но я все-таки рекомендую проверить эту информацию и проверить, действительно ли бренд не тестирует на животных в списке пэта. Опять-таки, я уже говорила об этом в том же видео, поэтому можете там узнать об этом более детально. Но да, действительно, если на этикетке написано, что продукт. Cruelty-free, это не всегда может это значить. Кроме того, с маркетинговой точки зрения, к сожалению, некоторые компании указывают, что они не тестируют на животных, но это может быть не совсем так. Я все-таки рекомендую вам также проверить эту информацию самостоятельно, дома, или уточнить у бренда, тестируют ли они свои ингредиенты на животных или, может, они закупают ингредиенты у другой компании, которая их тестирует на животных. То есть, вот такие вот моменты действительно могут быть достаточно спорные. Третий миф на сегодня это то, что на животных тестирована только косметика. Или в основном на животных тестирована косметика. На самом деле, опять-таки, это не так. На животных также тестированы медикаменты, то есть разного рода лекарства. И на животных даже тестировано продукция для дома, то есть средства для мытья посуды, порошки, ополаскиватели для стирки, средства для мытья полов, то есть вся химия для дома чаще всего также тестирована на животных. И, к сожалению, большинство брендов, которые производят продукцию по уходу за домом и для уборки, они тестируют на животных. Поэтому при покупке, опять-таки, нужно искать, является бренд Cruelty Free или нет, если вы хотите покупать продукцию, не тестированную на животных. Я нашла несколько очень интересных, как европейских, так и украинских брендов, которые производят продукцию для дома и которые не тестируют на животных. Поэтому, если вам будет интересно такое видео, то пишите в комментарии, ставьте этому видео лайк. Я обязательно сниму, я просто не знаю, будет ли для вас такая информация интересна. Четвертый миф – это то, что тесты проводят только на мелких животных, мышки, крыски что-то в таком духе. На самом деле, это не так. В большинстве, да, это действительно мышки, крыски и и кролики, выведенные специально для тестов, но, к сожалению, также тестированию подвергаются и коты, и собаки, и даже шимпанзе. Поэтому в какой-то степени, да, это также миф в большинстве, да, это мелкие животные, но есть действительно малый процент, когда продукция тестирована на более крупных млекопитающих. И пятый миф на сегодня это то, что тесты на животных необходимы. Этот миф в какой-то степени не перекликается с первым, о котором мы говорили, то, что косметика не тестирована на животных не безопасна К сожалению, во многих странах по-прежнему нет альтернативных, более безопасных способов тестирования косметики, но когда речь идет о продукте, которым будет пользоваться человек, то часто реакция, которая происходит у животного, она будет отличаться от той реакции, которая будет у человека. Тесты на животных, они не всегда даже эффективны. И тот ингредиент, который может не вызвать никакую реакцию, к примеру, у тех же крыс, может вызвать очень сильную аллергию у человека. Все-таки тесты на животных, они не необходимы, они не всегда даже эффективны. Поэтому все-таки наука уже шагнула вперед, и я мечтаю о том, чтобы весь мир все-таки действительно перешел на более совершенные и более эффективные тесты во время производства косметики, средств по уходу для дома и также медикаментов для того, чтобы мы все жили в более безопасном мире и пользовались безопасной продукцией, в процессе производства которой не страдают животные, которая будет и качественной, и будет произведена без лишней ненужной жестокости. Поэтому вот такие вот пять мифов, на самом деле их есть больше, поэтому если бы вы хотели увидеть вторую часть такого видео, то ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Я с удовольствием для вас его сниму. И сегодня я хочу передать привет пользователю с ником АА, особенно потому, что она оказалась моим тысячным подписчиком, и для меня это просто невероятное счастье. Спасибо тебе большое за то, что присоединилась к нашей большой Вите-семье, и спасибо тебе большое за просмотр, за комментарий. Если вы хотите, чтобы в следующем видео я передала привет именно вам, то не забывайте писать комментарии под этим видео. И также хотела сказать вам всем большое спасибо за то, что смотрите мои видео, за то, что вас уже тысячи, для меня это значит просто невероятно много, и вы меня все время вдохновляете на то, чтобы создавать новые и новые классные для вас видео, чтобы делиться с вами интересной и важной информацией, поэтому спасибо вам огромное. Благодарность за это я буду разыгрывать вот такие вот подарки вас, Поэтому если вы хотите поучаствовать, то внизу будет ссылочка, розыгрыш будет происходить в инстаграме, и кто знает, может удача улыбнется именно тебе. Спасибо всем огромное за просмотр, я надеюсь вам понравилось это видео, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, я заливаю видео дважды в неделю, и до встречи в следующий раз, пока!